Маткульт, привет! Внезапно со мной. И давайте мы освоим эту прекрасную техническую новшество. Техническую, да? А не техническую. Такая доска прекрасная. Смотрите. И задачка специально для этой доски выглядит так. Жила-была резинка. Длиной, например, 1 метр. Довольно длинная. На нее, на самые-самые ее краешек, Заполз муравьишка. Вот такой. Вот. Э, уж как нарисовалось, так нарисовалось. На крабика больше похоже, но у нас это муравей. Какой-то коварный типок прибил гвоздиком резиночку с этого края. А с, с этого края начал тянуть, тянуть ее со скоростью 1 метр в секунду. Резиночка равномерно растягивается. А скорость муравьишки, муравьишки всего лишь один сантиметр в секунду и вот возникает вопрос доберется муравьишка до конца резиночки или нет мне кажется что аудитория этого канала должна уметь решить эту задачу это не очень сложно но сложная постановка звучит так а докажите ка эту задачу так чтобы в процессе вы ни в какой момент никакие ряды не суммировали вот можно получить здесь гармонический ряд он все доказывает но есть и интересная штучка без. Ну, давайте я вам ее уже изложу, вы уже уже подумали. И решение звучит следующим образом. А давайте мы разметим э, этот шнурочек наш резиновый. Следующим образом: мы поставим на нем кучу меточек, таких регулярных, поставим их с интервалом 1 миллиметр от, от деления до деления 1 миллиметр. Что тогда получится? Тогда понятно, что их у нас тут тысяча. Значит, если мы сидим, вот смотрим на вот эту точечку, то вот это от нас будет удаляться со скоростью 1 миллиметр уже в секунду. Правда? Соответственно, когда наш муравьишка находится где-то на середине резинки, конечно же, он движется вместе с ней. Она же вот с той точкой, которая, на которой он стоит. Поэтому получается, что до каждой следующей точечки Муравьишка легко доберется, потому что относительная скорость всего миллиметров в секунду, а он уже умеет идти сантиметр в секунду. Вот. При, при этом, конечно, пока он доходил там, от первой точки до второй, 99-ая от 98 й куда-то отъехала. Но когда он окажется в 98 й там окажется, перед ним будет вполне понятный путь, конечный и какого-то разумного размера в тот момент, когда он в 98 й точечке окажется. А 99 будет отходить всего лишь со скоростью 1 мм в секунду. Просто надо будет много пройти и потом еще немножечко догнать. Вот и все. Поэтому муравьишка всегда доберется до конца этой резинки. Хотя это будет довольно долгий путь. Все. На этом все. Маткульт мат пока. Подписывайтесь на мой каналчик Тигр в клетке. Ссылочка в описании. Всем привет. Всем пока.